Всем привет! С вами я, Дмитрий резко Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я родился в маленьком поселочке в Татарии. Потом поселочка стал очень симпатичным городом. Татария стала республикой Татарстан. Советский Союз развалился. Я стал сначала инженером-котлой-реакторостроителем, затем много еще кем. А теперь вот стою перед вами. И вспоминаю, что в те времена, когда я был школьником, столичный продукт – это был уровень. Родители с придыханием рассказывали про московскую сметану, в которой ложка могла стоять. Наша местная мало чем отличалась от кефира. Про колбасу низемного вкуса. В местных магазинах спокойно можно было купить только ливерную. Ну и по большим праздникам появлялась докторская такого странного цвета. Поэтому московская, вареная копченая, это был уровень. Вот сегодня я и собираюсь приготовить колбасу по ГОСТу 1986 года. То есть по ГОСТу из тех времен, когда небо было голубее, трава зеленее... А, мясо мяснее. Короче, приступим. Основные этапы готовки и все пропорции в конце ролика прочитайте. Это говядина, подмороженная до температуры минус 3-1 градус по Цельсию. Вчера она выглядела вот так. Я старательно зачистил мясо от пленок и нарезал брусками, удобными для мясорубки. Это хребтовое сало, нарезанное пластинками и подмороженное. В московской вареной копченой важен рисунок, если я сало буду через мясорубку пропускать, то оно при перемешивании и при измельчении размажется. Вот во избежание этой напасти я лучше руками нарежу, кусочками не больше 6 миллиметров. Процесс нудный, но красота требует жертв. Понятно, что на производстве никто так не заморачивается. составление идет в кудыре, там проблем с размазыванием сала нет. Теперь говядину надо пропустить через мясорубку, смешать с пряностями, солью и салом. Диаметр ножей у меня для первой части 3 миллиметра. Вообще принцип в этом ГОСТе такой. Нежирное сырье пропускаем через мясорубку мелкую, мелкую решетку, жирное через решетку покрупнее, 9 миллиметров. Я сейчас про про жирное сырье, про грудинку, потому что по этому ГОСТу не только московская делается, которая состоит только из говядины нежирной и хребтового сала, который я нарезал кусочками но и другие колбасы, типа сервелата, там особых и прочих. И там свинина и жирное сырье используются. Теперь добавляю соль, пряности и вымешиваю. Сначала без добавления шпига, пусть равномерно распределится. А теперь можно и сало сюда. Я его в последнюю очередь кладу, чтобы как можно меньше размазалось при помешивании. А чтобы оно лучше вмешивалось и не слилось между собой, я его переложил в чашку, залил кипятком на 15 секунд и отбросил на дуршлаг. Лучше бы даже руками вымешивать, это более аккуратно получится. Не ну, уж больно фарш холодный. Очень важный момент. От начала... Отправление мяса на мясорубку до окончания процесса набивки температура сырья не должна превысить 12 градусов. Если замеряете, видите, что она повышается, лучше отправьте его в морозилку, в ваш фарш, и подморозьте в процессе приготовления. Иначе рискуете получить бульонный отек при тепловой обработке. Все вымешалось отлично. Набивать буду в коллагеновую оболочку. Я ее замочил в подсоленной прохладной воде. Уже полчаса примерно лежит. Этот ГОСТ позволяет готовить колбасы двумя методами. Один, как показываю сейчас я, второй с предпосолом. То есть мясо нарезается довольно крупными кусками, добавляется соль и оставляется на двое 4 суток. А затем уже измельчается, добавляются пряности и набиваются колбасы. Этот процесс, предварительный посол, позволяет несколько выровнять pH. То есть, снизить необходимость использования фосфатов. У меня PH-метра пока нет, поэтому я фосфаты в любом случае добавляю, чтобы брак не получить. И поэтому и не вижу смысла процесс затягивать, применяя предпосол. Какая красотка! А теперь обвязка колбас. Делать это надо очень плотно. И чем плотнее, тем лучше. Отлично, колбаса обвязана, и сейчас ее нужно убрать на осадку в холодильник. При температуре 4,8 градусов она пройдет за 1-2 дня, при температуре 2,4 градуса за четверо суток. Для чего нужна осадка? Для того, чтобы фарш в латоне уплотнился, чтобы колбаса готовая тоже была плотная такая, упругая. Ждем. Посадка закончилась, и сейчас надо начинать термическую обработку. Она по этому ГОСТу может проводиться двумя путями. Сначала первичное копчение, затем варка паром, затем вторичное копчение, либо двухступенчатый способ. Сначала варка паром, затем копчение. Мне второй вариант больше по вкусу. Так меньше остается резких ароматов копчения, и вкус, на мой взгляд, становится более тонким и благородным. Коптить я буду при помощи пассивного дымогенератора. Для этого объема камеры он оптимален. Активные дымогенераторы с нагнетанием воздуха для такого вот объема дают слишком много дыма, и продукт получается как из паровозной топки. Колбасу в камере расположил, процесс пошел. Первичное копчение проводится при температуре 75 градусов плюс-минус 5 в течение одного-двух часов. Время зависит от диаметра оболочки. Чем он больше, тем дольше коптим. У меня 65 мм, самый большой из допустимых по этому ГОСТу, поэтому я копчу 2 часа. Если у вас там 45 мм, это минимальный по этому ГОСТу, то хватит одного часа. Сейчас отправлю ее в духовку на варку паром. Температура 74, плюс-минус 1 на дно противень с кипятком, конвекция включена, варим часа полтора, до достижения в центре батона температуры 71, плюс-минус 2 градуса, а затем охлаждение при комнатной температуре в течение 5-7 часов и вторичное копчение. После варки в пару колбаса выглядит, на мой взгляд, особенно прекрасно, плотное, яркое, чудо, пусть остывает и ждет вторичного копчения. Колбаса у меня остыла, на улице похолодало, темень уже начну процесс копчения. Его можно проводить либо сутки при температуре 42 градуса, плюс-минус 3, либо двое суток при температуре 33 градуса, плюс-минус 2. Я буду коптить сутки. После копчения ее нужно будет просушить при температуре 11 градусов и влажности 76% в 3-7 раз в суток, после чего можно есть. Встретимся уже э, при дегустации этой, я надеюсь, очень вкусной колбасы. наконец-таки, долгожданнейший момент. Проба. Как она пахнет, а? Как она пахнет. Вы не представляете себе. Посмотрите. Обалдеть. А цвет какой? М -м -м. Надо пробовать. Ах. Обалденный тонкий аромат московский московской валеной копченой. Запах копчения присутствует, но он очень деликатный, очень мягкий такой. Нет вот этих резких запахов, как из провозной трубы, чем так славится обычно неопытных домашних коптильщиков в продукте. Просто супер. Так вот, классная из старых времен такая магазинная колбаса, варенокопченая. Смотрите, как заходите в колбасный отдел в те времена, а тут такой аромат стоит. Вот, это прям туда, возвращение в детство. Обалдеть. Говядина. Мясо более яркое по вкусу, чем свинина. Поэтому эта колбаса, на мой вкус, более... Классная, более яркая, чем сырый по этому же ГОСТу приготовленный, кстати, на канале. Если еще нет, то уже скоро появится ролик. А может, уже вышел, не помню. М -м -м. Обалдеть. Суперская, соли в меру, она такая солоноватая слегка. С бутером утром на завтрак, это вот такая штука. Слушайте, короче, надо готовить по старым ГОСТам. Можно, конечно, на свой вкус что-то менять, но вот для меня такая гостовские вот эти вот колбасы по старым гостам – это супер, это прелесть. Короче, готовьте, вливайте в среды колбасников и наслаждайтесь. Напоминаю, по промокоду «Фреско» вы можете получить обалденную скидку, очень хорошую скидку на такие обалденные ножи от Самура. Классно сделан, согласитесь. Вливайтесь в следы колбасников, настоятельно вливайтесь. Это супер, это классно. Это несложно, как видите. Да, нужно потратить какое-то время на обустройство своего рабочего места колбасника. Но потом это устанет вас на поток. Вы будете снабжать этой колбасой родственников, друзей, знакомых, вы будете обеспечены подарками. Не надо будет думать, что кому ударить. Нарезочку настрогали, завакуировали и. Такими деликатесами обеспечивать своих родственников. Короче, вливайтесь. Огромное спасибо за компанию. Всем пока.